Всем привет! Руководство компании Element5 объявило о слиянии с компанией Cancri. Я расскажу вам, что это значит и как перейти работать на новую платформу с максимальной выгодой для каждого. Начнем с того, что Cancri – это и есть автор ювелирной кэшбэк-модели. Эта компания работает на рынке уже более двух лет. В числе партнеров больше 120 тысяч клиентов из разных стран. Это международная компания. Из лучших новостей начисление и вывод Cancri происходят ежедневно. А поскольку Elements 5 переходит в формат Cancri, естественно, начисления по покупкам будут каждый день. И вывод будет работать по формату Cancri. 85% клиентов Elements 5 являются партнерами Cancri. Лидеры работали до этого и работают в компании до сих пор. В личном кабинете Element 5 мы готовим функционал для быстрого и удобного перехода. Вам нужно будет импортировать свой кабинет Element 5 в новый кабинет Cancri. Если у вас уже есть бэк-офис Cancri, вы можете сделать импорт своего актива в свой кабинет Cancri. Если кабинету пока у вас нет, вы можете его зарегистрировать по этой ссылке. При этом переходе переносится в полной мере баланс а также покупки на тех условиях, которые вам предоставляла компания Elements 5. Например, 5, 7, 8% покупки не пересчитываются на другой процент. А также 1% от перенесенного баланса вы сможете сразу поставить на вывод уже в кабинете Cancri. Подарки. Подарки также переносятся в ваш новый бэк-офис «Канкри». Что могу сказать? Лично для меня это классная возможность работать дальше и развивать свою сеть. Не упускайте ее и вы. Ничего сложного нет. Даже наоборот. Слияние подарит еще больше преимуществ каждому партнеру. Чего только стоит программа шопинг-туров в Канкри. Можно сказать, это горячая тема в MLM-тусовке. Все, кому посчастливилось там побывать, делятся только самыми приятными впечатлениями. И это тоже нас с вами ждет уже скоро. Менеджеры компании предоставят максимум информации для успешного перехода на новый формат. Всем успехов! Уверена, будет круто. С вами была Юля. Скоро увидимся. Пока.